Всем привет! Вкратце начнем рассказывать о записи. Записали сегодня барабаны, все элементарно просто, маленькая установка. Использовали обычный стандартный сетап из микрофонов аудиотехника, стандартный сет для ударных. Вот. Единственное, что на бочку поставили 112-й КГ, любимый, именно с этой бочкой старенькой, он так хорошо звучит. Для уверхедов как вы обратили внимание, используются 57-е. UM57 типа Нейманы. Посмотрел опять же у друзей. Ну и действительно для вот переглушенного помещения они очень хорошо дают, этот объем сохраняют от, от установки. Можно сделать суши, можно сделать мокрее. То есть в них, в них уже есть какой-то общий такой звук хороший. Пробовал их ставить сзади барабанщика, вот направлять со спины на, на, на установку. Тоже дает неплохой результат. Кто-то ставит там из одной точки в разные стороны. Вот. При такой расстановке немножко есть противофаза. Там бывает 180, бывает не бывает 180. Но вот сегодня все то есть, то есть Получилось, что они немножко не в фазе. Не из-за того, что микрофоны не в фазе. Они просто иногда бывают, когда слишком широко они раздвинуты. То есть, по идее надо было, может быть, и поставить вместе. Но тогда не получается вот этой, вот этой широты, немножко монофоничный такой, получается, звук оверхеда. То есть проще либо сдвинуть немножко панораму и посмотреть там с фазой поиграться. Вот. Поэтому пишу на, на два разных канала Стереотрек редко для оверхедов использую Только для обработки Потом если э, сделать какую-то группу И на ней там что-то что сделать там, Компрессию какую-то Пробовали точечные микрофоны ставить И 480-е АКГ э, Использовали конденсаторные для записи уверхеда. Они хороши для вот какой-то такой музычки джаза, когда вот прям шуршание пластика надо получить. А эти достаточно такие крепкие, и они ну, шумные звуки передают очень, очень хорошо. Вот. Сглаживая немножко какие-то акценты, при этом оставляя вот эту ламповость какую-то... Чем больше микрофонов, тем, тем больше проблем можно наловить фаз, противофаз. Потом только время тратится на то, чтобы сидеть и все эти фазочки там, в программе, естественно, там все подвигать. Вот. И немножко задержка всегда оверхеда идет при записи э, от ваншотов. Тоже за этим надо следить, потому что оверхед, он может быть чуть-чуть сзади, и вы не получите такого плотного удара. Вот, надо посматривать за этим. Бывает музыка, конечно, когда я там снимаю, снимаю барабаны там, тремя микрофонами. Когда там человек что-то играет, шуршание там нужно щетки, браш. Там очень важно вот каждый, каждый штрих установки получить. Вот там всякие мелочи какие-то. Это да. А для такой драйвовой роковой музыки там достаточно получить хорошее качество, ну как сэмплов, понимаешь, записывать. Да. Поэтому особо в этом случае не заморачиваемся с установкой микрофонов. Собственно, ну вот этого у нас нет микрофона. Сейчас просто уже разобрали тут мы все. Ну и секретов особых нет, важно это хороший инструмент, трудно испортить. Ну, очень много зависит от барабанщика. Как он слышит свой звук, он так и сделает. То есть он настроит высотность инструментов там есть правила какие-то кто-то по правилам кто-то наоборот делает в разной высотности звуки пластиков чтобы они в резонансе были другой звук дают но этот барабанщик должен знать ну мы то знаем но просто если человек пришел он четко представляет себе что он должен на выходе получить вот поэтому с такими людьми работать интересно они все тут поставят покрутят послушают вот все настроят все нравится нравится лучше потратить время на вот эту настройку, на общение с барабанщиком, дать ему там в уши какие-то те, те вещи, которые его подклёстывают. Кто-то любит слушать ударные свои своих наушниках, кто-то, наоборот, хочет слушать только музыку. Ну, у всех по-разному желания. Ну, сапкика мы не используем, всегда можно какими-то аппаратными средствами либо подложить туда что-то, какой-то сэмпл, либо, либо я потом покажу, как это делается, как можно даже какую-то коротенькую сухую бочку сделать, сделать с помощью пары-тройки плагин, сделать такой насыщенный, вот, и, используя, там, скажем, какой-то реверок такой шумный, да, его укоротить, после него поставить трансидент шейпер, то есть, и да, и с помощью его, там, понимаешь, хвост длинной бочки можно там всегда, эквалайзер, еще там можно что-то под, подшуметь. Вот, поэтому сапкиком не пользовались в данном случае, он ну, как бы не нужен был. Просто нужен был хороший хлесткий удар, потому что музыка простая и понятная, там, как она должна звучать. Ну, разные, разные, разные тоже используем технологии при записи барабанов. Иногда я оверхеды даже не использую. То есть, ну, когда нужно просто получить от барабанщика живое исполнение, но очень хорошо получить э, ваншоты от каждого, от каждого инструмента. Используем еще 149-й Нейман в моно-варианте просто для э, такого шумного достаточно... Э, вот этого кух кухонно-барабанного звука, вот, еще его там всякими искажалками там искажаем, да, с реверами. там, интересные тоже получаются, тоже потом мы посмотрим, как это можно будет сделать, чтобы получить такой гранжевый звук, такой, ну, не вот конечно, что-то подобное, шумный такой звук, вот. Раньше, ну, поскольку пульт позволял, там есть динамика на каждый канал, есть гейты, все это, это было. То есть мы настраивали на пульте, уже гейтировали заранее какие-то томы. Вот. Потом с появлением средств современных уже все это ушло. Ну, не нужно этого. Как бы пульт инлайн, э, он позволяет, позволяет то, что настроил, писать сразу на дорожку. Монитофон раньше использовали, а сейчас, естественно, какая-то там DAF любая, как протулс в данном случае. Не всегда бывает нужно вот этот винтажный звук получить. Он нужен, нужен как практика показывает, вот в качестве хороших сэмпов. Только сыгранных человеком, живьем, все равно все приходится потом равнять, двигать и, там, и так далее. Стараемся сейчас писать максимально вот звук исходный, который есть в его установке чтобы потом можно было с ним там, дальше чего угодно делать. Потому что испортив при записи, испортив э, треки, будет очень трудно достать оттуда какое-то послезвучие из барабана. То есть, если ты пересушил там, при, при записи, гейт неправильно использовал. Вот. Поэтому лучше следить за уровнями в основном. Вот. И писать звук, такой исходно, исходно похожий на звучание инструмента. Мы записали сегодня гитару. В этот раз использовали маршал, голова отдельно и кабинет. Нужен был звук такой достаточно резкий и хорошо читаемый в фонограмме. Поэтому использовали эту голову, потому что есть еще там два или три комбика, есть, которые звучат помягче. Почему АКГ 480? Ну, вот акустику и электрички. Вот что-то остановился я на нем. Так понравился он хорошо всякую читает вот эту вот атаку струнную очень хорошо цепляет вот конденсаторный микрофон сегодня так вот записывали ну про просто просто вроде и, и, по и понятно но зато результат как бы, хороший я не сторонник добиваться там каких-то звуков от комбика если это не музыка в которой там барабаны контрабасы какой-нибудь лес пол там или, или какой-то полноразмерная гитара джазовая да то есть достаточно хорошего источника лучше потратить 20 минут лишних на э звук который ты хочешь записать и, и да и ну единственное там конечно надо полазить там посмотреть где хорошая отдача от, от комбика пробовали динамическими микрофонами э пробовали я даже пробовал там каким-то вот такого класса уже там студий, студийных микрофонов ставить. Для каждой задачи свои решения, то есть ничего стандартного нету Ну, хорошо, этот комбик здесь сегодня стоял, слава богу. А так мы, в принципе, иногда бегаем с ними, вот, выискивая какой-то звук более, более подходящий для, для данного произведения. Лучше иметь возможность дальше... Мы даже не очень грузили звук, потому что лучше дальше там, его испортить легко. То есть, если записал чуть больше перегруза, чем требуется, обратно фарш не провернуть. Вот. Поэтому догрузить всегда можно, имея какие-то аппаратные средства. А вот вернуть чистый звук бывает очень тяжело. Поэтому я чаще еще пишу просто прямой сигнал с гитары. А второй оставляю какой-то обработанный. Чтобы потом иметь возможность вернуться к исходному звуку. Использовать можно дебоксы, рямпинг То есть, так, так, такие... Уже уже известны всем эти штучки.